Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике я покажу топ 100 тупых отзывов в игре Among Us. Сборник получился максимально крутым, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. Но если ты мне хочешь помочь, то тогда, пожалуйста, отправляй тупые отзывы в комментарии по ВКонтакте. Ссылка на которые я оставлю в описании и самоверва будет. Ну а теперь мы приступаем. Одна звезда, потому что из-за этой игры можно умереть. Скажу почему. Потому что одна девочка умерла. Не игра идти, а Монкас опасная игра. И такой информации очень-очень много. Очень много, где спамят вот этим бредом. Да и неужели нельзя было посмотреть ролики в интернете? Нет же, нужно идти писать в отзывы всякую бдичь. Игра ужасная, я нашла парня и я вылетела, я сидела, ревела, игра дебильная, бест, никому не желаю ее скачивать. Если хотите, чтобы я изменила отзыв, то сделайте так, чтобы можно было добавлять друзья. Была у меня такая ситуация, я играл в Аманкас, и там два малолетних дегенерата такие списались, то что давай встречаться, и другой дегенерат ответил другому, конечно давай. И вот так играли, играли они, и потом, когда админ сервера вышел, и получается нельзя было зайти в комнату, то их любовь закончилась. Вот такая грустная концовка. Игра топ, разработчики, добавьте эмоции, так будет гораздо лучше. И если игра топ, то нафига ты поставил одну звезду? Он убивает детей, не скасивай. Хорошо Насельника. Слышь ты, урод, я не хочу, чтобы меня голосовали. Я хочу, чтобы я выиграл. Все. Очень офигенная игра. Цеговно. Браво лучше. А сейчас мне правда интересно. Что по-твоему лучше, Бравл Старс или Амон Кас? Пиши, пожалуйста, в комментарии. Готовьте носовые платки. Опять и грустная история. Мне не нравится, потому что там только боты. А я переехал, у меня нет друзей. Сделайте так, чтобы были игроки, и я скачаю, ладно. Я проверю, когда я стану 9 лет, а то мне 8 лет. Пожалуйста, сделайте разрабы, а я скачаю, ладно. У меня сразу появилось два вопроса. Первое, что я только что прочитал, а второе, и раз все игроки Among Us это боты, то почему они так много матерятся? Очень плохая игра, я требую закрыть ее потому что в 39 школе девочка повысилась из-за этой игры. Пока я искал отзывы для данного ролика, я встретил очень много таких комментариев. По этой теме я уже снимал ролик на канал, и я когда почитал комментарии, я правда был очень сильно удивлен, потому что родители, услышав голосовое сообщение, если ты его не слышал, то кликай по подсказке, родители правда запрещают играть в данную игру детям. Что очень сильно тупо, потому что родители думают, что игра наподобие синего кита, в чем они очень сильно ошибаются. К сожалению, родители верят в непроверенную информацию. Игра проклят. Я нашел и дал, и еще он и детям плохо. Короче, эта игра колдует вас, и люди умирают из-за этой игре.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 Эта игра просто меня бесит. И эта игра... Из-за вас о все забыли. Зулейха, если ты переживаешь о Бравли, то что он потерял актуальность из-за Амонкас, то это дело не в Амонкас. Это дело в том, то, что разработчики Бравл Старса что-то неправильно делают. Игра заставляет повеситься. Как же надоели такие отзывы. И неужели авторы данных отзывов не могут почитать информацию в интернете, то что это фейк? Ужасно, не советую. Когда выходишь из комнаты, нужно ждать 15 минут. И хорошо, что ты не можешь играть в Among Us. И я надеюсь, что ты удалил Among Us. Но почему же я это говорю? Разработчики сделали так, что если ты ливаешь из комнаты, то тогда они тебя блочат на 5, на 10 и на 15 минут. Но зачем же это сделано? Для того, чтобы такие дегенераты не сливали игру. Потому что бывает такое, что ты играешь за импостера, но все сливают скатки, и поэтому... Ты выигрываешь, но не получаешь от этого никакого удовольствия. Чего нельзя заходить к другу, вы твари, сделайте, чтоб не багалась собаки. Ну, во-первых, какое право ты имеешь оскорблять разработчиков. А во-второе, то, что ты мог бы загуглить в интернете. То, что на самом деле можно зайти к другу, но только по коду комнаты. Люди, не скачивайте игру. Ну, Сома, игра норма, но там только учат убивать и врать. И у меня подруга повесилась из-за этой игры. Ну, ясен фиг то, что данного случая не было, но зачем же распространять данную фейковую информацию? И, казалось бы, при чем здесь Сом? Когда будет новая карта в Амон КАС? Ну, теперь я вас поздравляю. Еще одно название в копилку игры Амон КАС. Теперь у нас есть Ходилка-Бродилка, Амон Каусс, Among us, among us, Among Us и все. Кстати, пожалуйста, придумайте в комментариях самое смешное название игры Among Us. И я все комментарии пролайкаю, и самое смешное я закреплю. Просто говорю низкая оценка из-за того, что обматюкать могут, ибо ни за что. Офигевшие игроки. И у меня один вопрос. Если ты ставишь игре низкую оценку именно игре, то при чем здесь игроки, если разработчики не могут с этим ничего поделать? Но на самом деле разработчики в грядущем обновлении будут банить за мат. Минус то, что там не бесплатные питомцы скины. Мне чисто интересно, почему игроки же хотят игру за то, что в ней есть донат. Почему же они не могут догадаться то, что донат повышает бюджет игры? И за этот бюджет они платят э, разработчикам зарплату, они э, оптимизируют сервера. И это все очень важно. Поэтому донат это очень хорошо. «Мне не дают предатель я». Как же надоели такие отзывы. Как же человек не понимает то, что во время того, когда он играет за мирного, кто-то играет за предателя. То есть шанс на предателя существует. И почему такие люди не догадываются, то, что можно повысить количество предателей. И таким образом шанс на предателя повысится в несколько раз. Я такая захожу, вы такие подумайте, что я тупая, но надеюсь, что это не так. И на самом деле это так, судя по твоей пунктуации. И жду других игроков. И проходит 5-6 минут, и никто не заходит. А где Airships? Я не понял. Ну, во-первых, он, наверное, говорит про Airship. Карта Airship выйдет в начале 2021 года. Но неужели этот человек не мог загуглить и узнать, когда именно выйдет эта карта?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 Ну, во-первых, зачем обзывать игру, если она тебе не нравится? Видно же, что миллионы игроков с удовольствием играют в данную игру. И тем более, опять спрошу, что же лучше Among Us или Brawl Stars? И, пожалуйста, когда вы будете писать о том, что какая игра лучше Among Us или Brawl Stars, пожалуйста, не обзывайте ни одну из игр. Все игры хороши. Клавиатура не открывается, игра вылетает. Исправьте это. Ащи бодымла, ой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 спрыгнул с крыши из-за игры Among Us, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Можете сделать его с 0 мегабайтами, просто памяти не хватает, а играть с топерами очень хочется. Мне просто интересно, на каком мегафоне должно не хватать памяти для того, чтобы скачать Among Us. У Among Us и так минимальные требования и минимальное количество памяти, которое занимает данная игра.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 Нафиг не нужна такая игра, лучше играть на А4 полталава. Игра как Бравл Старс, но хуже, в том, что там тебя могут выкинуть за борт, и скатки, ну а так топ, как Бравл Старс. И нельзя сравнивать Among Us и Brawl Stars, как минимум потому, что у этих игр абсолютно разная задумка. А если разная задумка, то значит и игры абсолютно разные. Поэтому, пожалуйста, не сравнивайте данные игры. Нам запретили играть в монкас из-за Казахстана. И да, как раз опять будем говорить про тот якобы случай про то, что девочка повесилась из-за игры Амонкас. На самом деле вообще не было данного случая, никто не вешался из-за данной игры. Также в одном из выпусков я спрашивал, запретили ли данную игру на территории Казахстана. И казахи ответили то, что нет, вообще такого не было. Поэтому если вы смотрите в Казахстане, в России, в Украине, Белоруссии и так далее, то в каждой стране можно играть в игру Among Us. Но просто очень важно запомнить то, что не было случая того, что якобы девочка вешалась из-за игры. Мне 8 лет и спросите, что дети умирают из-за Амонкаса. Если тут есть Путин, и он это знает, то штраф ему. Путин, если ты это смотришь, то все, удаляй Амонкас. Ну ты же по-любому прочитал данный отзыв. И тут мне интересно, если бы в Амонкас правда бы убивали, то как бы на это повлияли разработчики. Они бы убивали тех, кто убивает в Амонкас. Но если убить убийцу, то тогда количество убийц не сократится. Дети теряют хорошо настроение убийством и драком и в чатах всегда матерятся и убивают языком фу. Что я только что прочитал? Я прочитал то, что дети теряют настроение к убийствам и убивают языком, как они там чьими-то языками, что ли, дерутся, что ли, в игре? Выбираю другое, а высвечивается другое. Что? Что я только что прочитал? Почему я хочу? эту игру обновить, она не обновляется. Ну, наверное, потому что обновление еще не вышло, или это слишком сложно. И также, ребят, многие почему-то думают, то, что обновление выйдет 1 января, что вообще глупо и неправильно, потому что разработчики сейчас на каникулах, и они празднуют, они готовятся к Рождеству, там, ну, у них Рождество, они же в США. В общем, ребята, не надейтесь на 1 января, обновления не будет. Из-за нее умирают люди. Надоели такие отзывы. И очень важно то, что отзыв можно ставить только тогда, когда скачанная игра. То есть, данный человек скачал игру, поиграл и решил написать то, что, мол, убивает. Или он просто скачал и просто написал отзыв, не играя в игру. Потому что если поиграть в игру, то там ничего такого не найдешь. И также многие говорят то, что там, мол... Убей себя написано в электрике. Но туда, если зайти в электрику, прям на любой карте, то ничего подобного не будет. На любом языке не будет ничего подобного написано. Путин! Ты совсем куку? -ку? На территории России нельзя играть в Аманкас. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Cheyook TV. В данном ролике мы поговорим про топ-10 тупых отзывов в игре Among Us. Ролик получился максимально крутый, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. Также некоторые думают, что снимать ролики про тупые отзывы очень легко. На что я отвечу, что это все не так, потому что найти отзывы для ролика очень сложно, все они одинаковые. Ну а теперь переступаем к отзывам. Вы вообще уже, Где одежда? И как играть? Я не могу играть. Где управление? Если исправьте, то 5 звезд. Конечно, если посмотреть на аватарку и на имя автора данного отзыва, то тогда все станет ясно. Но все же, кстати, у меня появился вопрос. Вот все смеются на А4. Но однако у него десятки миллионов просмотров. У него получается то, что своя аудитория, что ли? То есть те люди, которые смотрят только А4 и больше никого. Хорошая игра для тупых школьников. Во-первых, как говорится, по себе не судят. А во-вторых, в данную игру еще играет множество взрослых людей. Но они просто пассивны, поэтому ты их не замечаешь. Не качайте, эта игра портит психику, из-за этого брата дали психушку. Ну и судя по всему, ты скоро переедешь к нему. Игра дебильная, и за нее я чуть не поссорилась. Честно говоря, у меня была подобная история. Но зачем же называть игру дебильной, я не понимаю. Обновлений долго нет. Я на вас напишу жалобу. Надоели такие отзывы, потому что... Как они не могут догадаться до того, что разработчики улучшают обновление. Обновление уже выходило на Nintendo Switch. Однако там случился сбой, из-за чего разработчики оттуда удалили мапу. Ну и также разработчики говорили, то, что обновление выйдет на начале 2021 года. И о всех датах мы поговорим завтра. Я сниму об этом Отдельный ролик, в котором я расскажу все даты обновлений. Удалите приложение. Из-за него умер одна девочка. Она убила своих родителей и себя из-за этой игры. Насчет данного отзыва у меня есть два вопроса. Первый вопрос и самый основной. Каким образом на это повлиял Amon Каким образом она, поиграв в данную игру, решила сделать все такие действия? Классно меняется история. Сначала девочка просто повесилась. А теперь она убила еще и своих родителей. И несмотря на то, что история настолько непонятная, настолько она неправдивая, в нее все равно же верят родители. Запретили Амонкас, потому что зарезали мальчика. Теперь еще и добрались до мальчика. И здесь у меня тот же самый вопрос. Каким образом на это повлияла игра Амонкас? Что за бред? Одна звезда, потому что мой любимый Влад А4 перестал снимать видео про эту игру. Разработчики, пожалуйста, скажите Владу, что продолжу снимать про нее видео. Мне просто интересно, каким макаром компании Inreslots, которая разработала Among Us, сдался этот Влад 4 Да и тем более он ставит оценку игре, именно игре, а не тому, что Влад просто перестал снимать про нее видео. Где обновление 2021 года? Одна звезда. Неужели люди, которые пишут данные отзывы, рассчитывают на то, что когда разработчик прочитает их отзыв, сразу побежит выкладывать обновление? И когда я ищу отзывы для роликов, то я постоянно встречаю вот такие отзывы, в которых говорят, ну когда же обновление, почему не вышло обновление, Оставляю одну звезду, потому что не вышла карта Airship. Поэтому я попрошу тебя помощи, скидывай тупые отзывы, которые ты сможешь найти про игру Among Us ко мне в группу во Вконтакте, будет для этого специальный пост, ссылку на который я оставлю в описании, и под этот пост скидывай в комментарии тупые отзывы. Ты был на канале Чайок ТВ ставь лайк, если ты его еще не поставил, потому что очень сильно старался и пиши комментарии, для меня это очень важно. Пока-пока. Вот такой крутой сборник получился. Спасибо за твой царский лайк и за твой царский просмотр до конца. Если тебе нужна реклама на канале, то тогда расценки рекламы будут тоже в описании. Цены пока дешевые, поэтому успей заказать рекламу, пока я не поднял цены. Спасибо за просмотр. Пока-пока.